Здравствуйте, с вами Александр. Хочу показать вам, новостройки, вот, хочу вам показать новостройки в поселке Холмогоровка. По радио постоянно реклама этих новостроек. Я там лично не был никогда. Сейчас посмотрим вместе, что там... Происходит. Это небольшие дома, четырехэтажные. Стоят они, я не скажу, что дешево, подешевле, чем в городе, но ну, не совсем дешево, то есть не сильно дешево. В принципе довольно таки аккуратно, столько мест, столько парковок. Мусорку только можно было наверное покрасивее. Детская площадка впереди. заинтересовались мной какой-то новый человек к ним заехал в принципе довольно таки аккуратно а я слышал рекламу и думаю почему вот как бы вроде рекламируют как бы недорого но я пытался сравнить и не, не намного дешевле чем вот в других районах продают а оказывается здесь они такую красоту сделали то есть они как бы это не как дешевое жилье пытаются предложить, а как такое дешевое жилье ну, достаточно неплохого уровня. Я не знаю, какие здесь планировки, как, как здесь жить на самом деле. Может быть кто-то в комментариях напишет. Ну. Первое впечатление довольно-таки хорошее. Там впереди лес, там дальше озеро есть. До города добираться ходят автобусы Зеленоградска. Ехать до города минут пять, наверное, если пробок нету. До окружной дороги. А дальше будете стоять в пробках, как все. Наверное, дальше еще будут здесь какие-то застройки. Неплохо. Я уж. Получается, что рекламирую этот поселок, не замечая сам. Видите, впереди дорога. Налево это Калининград. Там до города километр 4. Наверняка поле застроят особняками, а может быть такими же домами. Все, вот тротуары есть. Всем пока, с вами был Александр Пишите в комментариях, что вы думаете Ставьте лайки, дизлайки Все, пока